всем привет машина по-прежнему априора в общем случилась такая беда перестал работать электроусилитель причем когда машину заводишь все хорошо только начинаешь крутить руль он сразу выключается но если тронуться не трогая руль он работает но руль Крутится рывками. Вот, сейчас покажу, как это все дело происходит. То есть вот все хорошо, ничего не горит. Показывает только-только. Начинаем крутить руль. Все, усилитель отключен. Усилие неимоверное. Нужно чтобы приложить, вернее, приложить, чтобы крутить его. Выключаем зажигание. Сразу заводим. Все потухло. Трогаемся. Ничего не загорелось. Но руль крутится рывками. что влево, что вправо. стоит только остановиться и покрутить руль, все, лампочка загорелась, усилитель отключился, глушим, сразу же заводим, все потухло, а опять трогаемся, все, ничего не загорается, но опять же руль работает рывками. Вот Сейчас поеду в гараж, буду разбираться, почему же все-таки неисправность. Появилась ни с того, ни с сего. Вот, на пробеге почти 140 тысяч. Все, сейчас И едем. Будем искать причину. Значит, продолжаем поиски неисправности поломки нашего электроусилителя значит почитал интернет посмотрел видео в общем наиболее частые неисправности это вот этот 50 предохранитель он либо отходит либо там от, окисляются контакты в общем разобрал полностью всю эту коробочку все почистил неисправность не ушла. Он как не работает, так и не работает. Значит, что было проделано мною дальше. Снял датчик скорости. Вот что на нем обнаружил. Намагниченная стружка в одном месте. И почему-то весь Датчик скорости в масле. Я его когда-то менял. По другой причине. Плавали обороты. В общем, грешили на этот датчик. Я его покупал года два, наверное, назад это менял. Буду ставить назад родной. в идеальном состоянии. Красивый, чистенький. Вот сейчас будем ставить. Ну и посмотрим. Ну что, поменял датчик скорости. Сейчас будем пробовать заводить. Ничего не горит. Вроде бы как все хорошо. Но только открутим руль. Все. Он опять отключается. Значит, причина не в этом. Будем искать дальше. Ну и после всего проделанного было принято решение. Делать диагностику более цивилизованным способом это подключить компьютер и посмотреть на ошибки когда первый раз подключил было 7 ошибок вот проверял всевозможными способами вроде бы как диагностика показывала что электроусилитель то рабочий после Немногих манипуляций, сбросил все ошибки. Осталась одна единственная. Это C1054 и двигатель, обрыв фазных обмоток. После этого всего было принято решение разобрать все-таки электроусилитель и посмотреть. Значит, ребята, после всех манипуляций было принято решение разбирать электроусилитель. Приехал в гараж, начал разбирать, позвонила жена, нужно было срочно ехать домой, а усилитель уже снял и практически наполовину разобрал. Выхода не было, пришлось все собирать, ставить на место и не поверите, все поставил, завожу машину, электроусильтри работает. Моей радости не было предела, в принципе ничего не сделал, кроме того, что Пошевелил разъемы на мозгах. Все, я фишечки все вытащил и на место поставил. Все собрал вот, наверное, уже с полгода. ежу в ожидании какой-то неисправности. Но все классно, усилитель работает. Никаких проблем, никаких ошибок больше не было. Вот, собственно, и все. Так что, если у вас такая же проблема, как у меня, похожая, Попробуйте с элементарного, с контактов, всего лишь навсего, мне кажется, был плохой контакт, потому что я пошевелил и все заработало, и слава богу, что я его не разобрал, потому что неизвестно, чем бы это все закончилось. Так что, в принципе, ребята, не бойтесь, делайте, все у вас получится.